Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Автоподбор 25, наш канал о японских автомобилях, об авторынке Зеленый Угол, о ценах, о комплектациях, о том, какие японские автомобили продаются у нас в Приморском крае. Итак, сегодня будет очень интересное видео. Оно будет касаться битых машин либо битых автомобилей, либо а, так называемых R по аукционному листу. То есть автомобили, которые восстановлены в Японии. Походим по рынку, посмотрим, попытаемся найти какое-нибудь битье невосстановленное, когда продавец его не скрывает, а продает его, вот, пожалуйста, там, биты сами берите, восстанавливайте. И возьмем какие-нибудь с вами R. А возьмем обязательно эрки, это автомобиль восстановленный в Японии. И возьмем какой-нибудь автомобиль. Не Эрку, а которого нету в статистике, то есть его купили битым в Японии, привезли сюда в Россию в Приморский край в город Владивосток и здесь его восстановили. Как правило, такие автомобили они немного ниже рыночной стоимости и у них идет а, пробег поменьше. Кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь прямо сейчас. Не забывайте оставить комментарии, не забывайте поставить палец вверх. Итак, погнали, смотрим. Тойота Премиум в простонародия надежный популярный японский автомобиль 2014 года выпуска комплектации x Package, электротабло, мультируль синон трк камера заднего вида стоимостью 880 тысяч рублей И это тоже восстановленный автомобиль в японии на налитье туманки зимняя резина лобовое стекло идет родное бесключевой доступ повторители светлый салон я уже знаю что с автомобилем происходит пробег на автомобиле 25 тысяч это уже идет рестайл сзади идут стопики метла на автомобиль идет 4 ВД. 14 год в такой комплектации за 880 тысяч рублей смотрим на аукционный лист видите мультируль светлый салончик кнопка старт Стоп, здесь все под дерево, климат-контроль, мультимедиа-система, автоматические стеклоподъемники. Салончики, конечно, такие, ну, приятные на этих автомобилях, приятные. С новыми автомобилями не сравнится. Что мы видим? Видим оценку R, салон CC. Да ну, давайте вернемся к, к оценке салона CC. Да где же здесь CC? Замена переднего левого крыла, замена передней левой двери, замена задней левой двери, замена порога покраской левого заднего крыла. То есть двери меняны, порог менен, крыло менено. Открываем капот. Автомобиль, кстати, с глонасом. Открываем капот. Планка, панель кузова целая. То есть туда не достала, да? Не достала. Покраска, крыла, смотрим. Да, окрас, окрас. Двери окрас окрас замена то есть идет замена да, но по факту они еще идут и подкрашены заднее левое крыло окрас присутствует шпакля немного но есть смотрим сверяем еще аукционный лист замена порога замена порога то есть где-то должен быть шов но показано то что задняя левая часть всякий случай посмотрим вот здесь где-нибудь вот здесь видно то что все целое замена дверей видим болты сорваны старые посадочные места здесь здесь стойка центральная ну, в этом в этих местах она целая не крашен. Ну, вот здесь где-то надо искать, где менялся порог. Не знаю, в каком он месте менялся. Это можно долго затянуться. Вот я думаю, где-то вот в этом месте. Знаете, пока не вижу. Так, ну вот шов искали, искали, если честно, пока не нашли. То есть вот здесь есть один шов, да. Возможно, его как-то расшивали, смотрели. Ну что вот здесь немного полезло. В общем, это нужно заезжать уже на эстакаду, на эстакаду. И оттуда оттуда внимательно за этим смотреть. Посмотрим еще багажное отделение на авто, в автомобиле. Привет, друг. Ты не кричи на меня. Опа! Багажное отделение тоже чистенькое, аккуратненькое. Вот здесь швы идут заводские. Заводский автомобиль идет, кстати, с запаской. Шов с левой стороны герметик завод, с правой стороны завод. Шов Тазики тоже идет заводской. Так, ребят, показали, вы увидели то, что есть битые автомобили, восстановленные в Японии, когда продавец этого не скрывает это toyota премию четырнадцатый год 4 воды с пробегом 25 тысяч 25 же да там было за 880 тысяч рублей до да, 25 тысяч километров пробег на данном автомобиле Давайте начнем, покажем вам замечательный автомобиль. Это Honda Nbox комплектации Custom. Посмотрите на его внешний вид, на переднюю часть автомобиля. Он на зимней резине, на литых дисках. Этот автомобиль с рисованным аукционным листом. То есть он поддельный он не настоящий. Автомобиль 2015 года. Ксенон, климат-контроль, электродвери, камера заднего хода, кожаный руль, антиблокировочная система. Хорошая комплектация стоимостью 465 тысяч рублей. Сейчас я вам про него все расскажем, что с ним происходит на самом деле. Посмотрите на заднюю часть автомобиля. Это n-box. Белые стопори, выделяется хромированная решетка, спойлер, дополнительный стоп-сигнал, естественно, есть дворник. Видите, кастум, комплектация. Итак, начнем, наверное, с вами с аукционного листа. Который лежит в бардачке по аукционному листу э, автомобиль R, R э, указано ну если честно не понять что здесь указано да, пробег 53 тысячи на автомобиле вот здесь идет какая-то полоска мол э, W W крашена э, многие спрашивают да зачем это делают зачем подделывают аукционные листы друзья цена на данный автомобиль 465 тысяч рублей откройте любую статистику и посмотрите сколько будет стоить такой n-box в такой комплектации с пробегом 53 тысячи здесь пробег пробег у автомобиля сто процентов 53 тысячи итак Ну, давайте, наверное, еще немного салона, да, уделим вниманию салон. Японская, японская мультимедиа-система, климат-контроль. Здесь такие пластиковые вставки, аэрбэги, дополнительное зеркало. В стойке встроено а, тоже окошко, что с левой, что с правой стороны. Огромные солнцезащитные козырьки с подсветкой. С подсветка с зеркалами подсветка работает переднее сиденье идут диваны место в автомобиле просто в вагонище какой какое-то здесь я не знаю втроем можно усеться электростеклоподъемники центральный замок ручки шторки боковые двери идут сдвижные тоже очень удобно салон трансформер вот видите да, как он трансформируется так либо можно поднять и зафиксировать, ну, напоминает чем-то как на фите, да? шторочки вот такого вот плана, коврики постелили, чтобы можно было сесть в автомобиль по задней части автомобиля. Ну, здесь рекламировать место просто не нужно, потолок очень высокий, просторно, ну втроем, втроем, проблематично будет. Сзади, видите, даже есть подлокотники для задних пассажиров. Коленки у меня никуда не упираются. Вот такого плана шторочки, типа тонировочка идет. Вот сюда не прячется. Вот так их можно поднять. Это тоже очень удобно в спинках. Вот такие вот идут сечетые кармашки. Ну и соответственно вот вот такие вот идут э, крючочки. Колоночка монтирована здесь. Здесь такой мини-бардачок. Мини-подстаканник. С этой стороны идет все то же самое. С левой стороны дверь уже идет электро. Ага, электродверь у нас, наверное, отключена. Но это не проблема, это можно ее, конечно, включить. Багажное отделение. Кстати, бесключевой доступ на автомобиль, не знаю, говорил, нет. Опа, а вот здесь у нас, наверное, не откроется. Ну, багажное отделение, в принципе, чистенько здесь. Все у нас идет аккуратно. А не откроется, не откроется. Не-не-не, не надо, не надо открывать. Не будем открывать также хотелось бы добавить да то что сидушка мало того что вот так поднимается я уже показывал фиксируется ее еще можно и опрокинуть получается ровного пола у нас здесь не получается но багажник реально у нас увеличивается так вот таким образом вот таким образом она ставится на место объем двигателя здесь 0.7 это K car есть турбо версия это не трубовая версия масла уровень крышечку надо открутить открутили пробег 53000 двигатель внутри чистенький насколько это все видно и так значит что было с автомобилем у него был чирк по правой стороне вот эти две двери раз два они мелены они крашены также идет окрас крыла заднего правого и окрас переднего правого крыла. Сейчас мы это вам покажем. Начнем по левой стороне, левая сторона вся целая. Я еще раз хочу напомнить, да, то, что целый автомобиль вот столько он стоить не будет. С таким пробегом в такой комплектации. Как минимум, как минимум, ребят, он будет стоить на сотку дороже. Это как минимум. Вот здесь вкратце показываю вам. Видите, да, то, что левая сторона, на вся целенькая, вся в родной краске. Крышка багажника тоже идет целая. Ну, вот здесь начинается самое интересное. То есть начинаем со стойки. Стойка у нас была, которая идет вдоль крыши целенькая. Вот здесь у нас пошел с вами раз То есть не надо бояться, не надо пугаться. Тут оно там замята как-то не было, да, это крыло. Но по факту здесь были какие-то глубокие царапины, был какой-то чирк. То есть арочка. Вот в этом месте она подшпаклевана, но шпаклевки здесь не так много. Это все, вот это все микроны, это там не сантиметры, это вот 0,6, 0,6 миллиметра. Двери вот эти, я уже сказал, их поменяли, но их пришлось покрасить. То есть по дверям идет косметический окрас, двойной слой краски. В таких случаях, когда меняются двери, а вот когда их там загибает заминает очень важно смотреть на ну, вот тут тоже какие-то царапинки были такие глубокие чтобы несущая часть автомобиля типа там стойки типа стоек порогов все внутри было целое вот крыло тоже крыло тоже идет окрас давайте посмотрим что здесь внутри есть, начнем вот с этой стойки с этой стойки когда меняются задние крылья, вот здесь будет где-нибудь шов. Ну, либо еще могут расклепать вот в этих местах. Все зависит от марки автомобиля, от конструкции автомобиля. Как видите, здесь у нас все целое. То есть внутренняя часть здесь не задета у нас. Что вам еще показать? Вот видно на да, то, что болты они скручены сорваны то что их крутили сама значит центральная стойка бывает автомобили приходят да после такого удара а, меняются пороги то есть могут вырезать вот так как-нибудь да вот здесь вот здесь могут просто вот эту часть поменять да могут налепить все что угодно если честно смотрим центральную стойку видите родной слой краски почему а, почему опять же подделывают почему это скрывают да? потому что многие просто разбираться в этом не будут скажет да у тебя там битье двери поменяли там внутри все делано ну по факту то смотрите по факту она реально все целое то есть из глобала у нас а, идет только заднее крыло правое подшпаклевано И видите как? Все отлично. Вон там, вам не видно будет на камеру, но а, там видно то, что не тоже сорвано. Крыло, кстати, переднее право, если видите болт, оно даже не откручивалось и не менялось. Пойдемте посмотрим, что под капотом. Завели автомобиль. Это у нас идет испарение. испарение. А, итак, вот он работает на холодную. На холодную вопросов к работе двигателя не возникает. Вообще никаких, видов 0707 он даже не трясется. Включили электродверь, проверяем. Работает, работает. Никуда она не денется. А давайте пока он греется, немного посмотрим, сколько места, да, здесь автомобиль. Вот мы сейчас все, все сели туда вдвоем. Вот, что как ощущение? Отлично, Ощущение отличные, да? Высоко. Вот. Самое главное, что сидеть удобно и сидишь, не где-то проваливаешься, видно высоко, все видно, все хорошо. Это такой один из автомобилей, где реально комфортно будешь себя чувствовать, где-то в дальних поездках, на, ну, на большие расстояния. Вчера мы искали автомобиль другу моему, у него рост 2 метра. И вот мы смотрим на машину не по качествам каким-то там технически, а где он влазит. Вот здесь бы он вот влез однозначно, ему здесь было бы замечательно. Ну, значит, будем предлагать, пускай покупает такой автомобиль. Вот, ладно, давайте посмотрим еще двигатель, подкапотное пространство. Можно, в принципе, заглушить его. Проверки автомобиля у нас здесь нету, вот, поэтому там слушать до конца не будем. Итак, значит, крыло крыло оно без съема без съема вот здесь вот ну, какая-то вот я вот если честно не знаю там надо разбираться копать дальше глубже смотреть что это такое ну, и самое главное безопасность целая то есть э, honda это такие автомобили ну, не знаю стоит пнуть ногой по бамперу подушка у тебя взрывается вот ну и еще еще э, я тоже обратил на это внимание то есть после чирка после чирка, да, вот как-то вот ну крылышко оно немного сместилась то есть вот здесь оно по зазорам не стреляет, вот здесь идет ровный зазор, вот он, вот здесь ровно, ровно, ровно, и вот здесь оно сужается, ну опять же при большом желании, при большом желании это можно все исправить итак ребят это был Honda inbox 2015 год комплектация кастрюм биты биты по правой стороне делали его здесь меняли двери окрас двух дверей с правой стороны косметический покраска крыла переднего правая и заднее правое крыло оно подшпаклевано в районе арочки стоимость автомобиля 465 тысяч рублей honda fit джека 3 кузов автомобиль 2016 года выпуска синий цвет туманочки на летней резине без литья повторители бесключевой доступ и это тоже ну грубо говоря подбитый как вы все любите называть битье битый автомобиль восстановленный в японии где продавец ничего не скрывает 590 тысяч рублей смотрим на аукционный лист и сверяем немного про комплектацию руль обычный пластиковый. это не гибрид а и климат-контроль мультимедиа система кнопка старт-стоп туманки ставили здесь зеркала отключения антибукс аксенона нету корректор пар подстаканники японский какой-то радар или система платных дорог так автомобиль р оценка cb что мы видим по аукционному листу аукционный лист мы пытались пробить но он открывается уже платно замена переднего левого крыла покраска передней левой двери покраска задней левой двери покраска порога по левой стороне покраска заднего левого крыла замена крышки багажника есть w1 w2 есть w3 w1 это хорошая качественная покраска которая ну в принципе сложно заметить ее невооруженным глазом w2 это средняя покраска среднего качества w3 это плохая покраска которая требует перекраса начнем с крыла начнем с крыла меня на крыло важно смотреть чтобы подкапотное пространство но было целенькое так болты вижу сорваны здесь сорвано швы идут как видите заводские панели там все идет целенькое. само подкапотное пространство для фита для honda автомобиля не ржавый вот здесь присутствуют какие-то мелкие рыжики это ну, это ихняя болячка данных автомобилей крышечку откручиваем смотрим двигатель там просто блестит так э, замена крыла когда приходит автомобиль с японии ну, бывает где-то идет окрас бывает где-то не идет смотрим здесь родной слой краски По аукционному листу передняя левая дверь w1 видите да немного идет завышение буквально там 10 15 20 микрон вот о чем говорит w1 то что это хорошая качественная покраска задняя левая дверь идет w2 но у нее идет заниженный слой, такое ощущение, что эта дверь менялась, возможно, она меняна. Сейчас мы это посмотрим. По порогу тоже идет W2. Видим завышенный слой краски. Присутствует немного шпаклевки. Вот оно. покраска покраска крыла а, так смотрим на болты болтики подсорваны я вот почему-то думаю что эта дверь все-таки здесь менялась внутрянка вся целая смотрим что у нас за дверью ребят но ну это такой беглый осмотр то есть это не проверка автомобиля. Мы вам показываем, какие автомобили продаются. Здесь все целое. Далее по аукциону идет замена крышки багажника. Крыша, смотрим, крыша целая. Крышка багажника. Заводской допуск. То есть ее поменяли, поставили сюда новую. Здесь важно обращать внимание на внутреннюю часть, на вот эти швы, на точную сварку, на стойке. То есть могло загнуть так, да, то что я имею в виду дверь, то что вот здесь тоже у нас будут какие-то вот нюансы. Далее тазик шов в принципе заводской. На первый взгляд все нормально. По нижней части автомобиля газик видим то что целый ну опять же опять же нужно будет разбираться давайте пробежимся по левой стороне ой по левой стороне по правой стороне посмотрим соответствует или не соответствует то есть правая сторона она должна быть вся целая пока все в пределах допустимого мы вам не предлагаем эти автомобили, давай, давай, давай. еще раз напоминаю, просто показываем. Мы не занимаемся торговлей автомобилей, мы занимаемся их проверкой. Давай, давай, давай. Еще давай, давай. Правая сторона. Хорошко. Вся целая. Сиденья таким же образом поднимается, трансформируется. Есть комплектация, конечно, покруче, побогаче. Итак, все соответствует. Замена переднего левого крыла, покраска по левой стороне, замена крышки багажника. Автомобиль 2016 года стоимостью 590 тысяч рублей.